Эта песня была сейчас исполнена еще и по просьбе другого Андрея. Андрей, да, он меня попросил, моя жена очень много отработала проводницей. И, в общем, у нее недавно был день рождения, так что, я, наверное, это для вас. Вот. А, и тут еще есть один такой момент прошлого концерта я был у Андрея в гостях и спел ему половинку песни. То есть у меня два года назад появилась пол песни под названием Стюардеса. Вот. Я придумал два гублета, припев, а дальше вот она как-то встала и, и не знаю, что там, прошу дальше петь. Ну и вот так Андрей говорю, слушай, у меня вот есть такая вот штука, пол песни, я успел, он говорит, а это говорит вот, прям паранада с женой. И у меня сразу появилась, как бы сказать, тема для окончания песни. Так что, я, ребята, вам вот, вот этой песней, опять же, вернее, ее появлением, вам обязан. Песня называется ⁇ Тородесса премьер. Тоже наша прогалка.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 мне дубред прекрасный глаз, я споткнулся и чуть стропа не упал, она лимончик в чай улыбнулась невзначай, Я подумал, как же хороша Стердеса, Прям хоть у с лица и смутился, как пацан, Только чего не помню сам.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 Что, конечно, первым делом самолет. Но девчонка обязательно потом. Она ремончик в чай улыбнулась невзначай. Я подумал, как же хорошо Стюардесса прям под воду весь лица, и смутился, как пацан, только от чего не понялся. Спасибо.